Так, добрый день. Сегодня наш девичник с прекрасной гостью, очень светлым человеком, исследователем законов мироздания, преподавателем вселенского языка знаков, педагогом, психологом, регрессологом, гипнологом, НЛП-тренером и автором книг Полиной Суховой. Мы очень на самом деле долго ждали, чтобы с Полиной поговорить, потому что лично у меня, вот когда я смотрю даже видео, любые видео Полины после этого наступает какая-то уверенность что все будет хорошо рассеивается весь негатив но просто это человек от которого ну, позитив вот, ну светящийся не знаю на всех просто уровнях на тонких на физических мирах абсолютно поэтому я думаю что нашим зрителям будет полезно интересно и даже для души это собеседник лучше которого нельзя было найти в наше смутное время добрый день полина Добрый, Добрый день, девочки! Я очень рада приветствовать вас, всех ребят, кто будет смотреть нашу, нашу встречу. Сегодня с удовольствием поделюсь знаниями, информацией, которая сейчас важна для всех нас, для всего человечества. Всем-всем очень рада. Я вот начну, наверное, с такой с общей темы, потому что в марте было понятно, уже мне так специалистов по информационным технологиям, что это такая инфовойна. Причем инфовойна началась с таких боевых методов, которые мы проходили там год на, на факультете журналистики. Есть методы такие, которые ну, в самых крайних случаях можно использовать. И пришла к тому, что это такая серьезная инфоманипуляция, информационная технология, и все вот эти, как мне кажется, карантины, маски, даже вакцинация, все это принудиловка, то, что нам все это запрещает, это какие-то такие меры для отвода глаз. А на самом деле, вот все, что я вижу, что происходит, те, которые сценаристы, не знаю, заинтересанты, они хотят просто довести человечество в глобальном пламе до массового психоза. Ну вот все, что они делают, мне кажется, это идет именно для этого. Вот вопрос, вот на самом деле, Парина, как вы думаете, вот соответствует это действительности, либо за этим скрывается что-то другое? Алис, очень хороший вопрос, очень глубинный. Сегодня, наверное, мы все вопросы будем рассматривать немножко, знаете, как как я это называю, с высоты птичьего полета, именно с замысла творца. Без этого никак. Тогда ты, у тебя вся картина складывается. То, что это действительно информационная война, и они хотят людей довести до психического вот этого срыва. Состояние безысходности, то есть подавить волю, раздавить полностью, это действительно так. Для того, чтобы разными методами это делается, для того, чтобы ну, просто-напросто человек уже выдохся, и он был готов ко всему. То есть все. Вот я ему говорят, вот когда волю подавили, да, человеку что-то предлагают, и он готов на все, даже самое ужасное. Да? Собственно говоря, они и подготавливают это для того, чтобы предложить человеку вот это все, да. И здесь, собственно говоря, давайте немножко, вот что они предлагают. Есть версии, да, одни из, но всегда, как я говорю, есть разные варианты событий, и это зависит от общей массы количества людей. То есть если большая часть людей проснется, они как-то по-другому будут реагировать, тогда у нас меняется ветка судьбы. Но... С другой стороны, если сейчас рассматривать стратегическое направление нашего эволюционного движения, нашего общества и землян в целом, то оно одно единственное. То есть это уже законы вот эти эволюционные. То есть, творец сейчас, каждое. Это даже предсказание по, астролог... по... по... по... по... по... по нашим светил у астрологов да, и моя группа астрологов, соответственно, я это разбирала. Да. Мы вошли в цикл в цикл нового времени. Он у нас будет 20-летний, это когда у нас зарождается новое сообщество, новое взаимодействие. Не та перед, э, пирамидальная система э, вот этого рабства, которое у нас известно тысячи-тысячи лет, а это другая система э, горизонтальной консолидации, ее писал очень хорошо про, Протокопов Анатолий и я вот буду делиться в своем канале Telegram скоро вот эта информация очень интересная она, да, на основании это альтруизма, но взаимовыгодного альтруизма. То есть, по сути, ну, это немножко другая тема, отдельная, да. Но сам смысл есть стратегия сейчас развития общества, и через энное количество лет мы должны выйти вот к этой цели. И нас просто-напросто выпирают туда, нас подталкивают, знаете, вот, да, стимулируют через вот эти силы, вот эти кукловодов, теневого правительства, которые, собственно говоря, делают сейчас свою программу. Они сделают когда свою программу, они нас всех подведут к тому, чтобы мы уже как бы от мамки отвязались. То есть это тоже рост такой, представьте, что человечество, оно было на уровне сознания, это вот 3D измерений, если взять, да, значит, на уровне детского сада. И вот там какой-то где мамочка, ребеночка водит за ручку: туда сходи, сюда сходи, это сделай, и вот это да, где-то. И мамочка это злая, такая, знаете, она не очень добрая, вот здесь, да. Она все время тебя бьет, колотит, управляет, контролирует, куда пошел, туда не пошел. Мачеха вот. такая, не мама, а мачека. Ну, бывает и реально, ну, в общем, да, это кому как. Так вот, сейчас, собственно говоря, знаете, когда вас добили, забила вас, это мачеха или мама, там, да. Вот ребенок, он что уже там подросток, например, на все плюет, на все эти блага, на все вот этот комфорт дома, есть, есть что кушать вкусно, есть где спать, есть там чем заняться, какие-то гаджеты что-то это, но ты не можешь уже здесь находиться, да, твою волю сейчас или сломает. И кстати был такой случай, когда ко мне пришла клиентка с запросом то, что ее дочь покончила жизнь самоубийством это произошло из-за того, что мать заставляла ее учиться в, в институте, там, где она дочка не хотела. Она раз ей сказала, мама, два, маме сказала, два, три. Были попытки объяснения матери, даже попытки суицида. та не поняла, как же вложили такие деньги, и дочка ушла. Потом она кусала локти и прочее. Так вот это сейчас происходит что-то. Кто-то сломается и может действительно просто-напросто уйти в иное смирение. А наша, вечная, ну, наша душа вечная – это прежде всего. Это переход. Вот этого тоже люди боятся. И это когда ты на другом уровне сознания, ты не боишься смерти. Это не смерть, это просто переход в иное смирение. Мы сюда пришли временно для обучения, для опыта души. Или же ты выходишь все-таки от манки с какими-то, ну, с котомочкой чего-то, вот, и начинаешь другую жизнь, пусть да, ты в условиях каких-то жестких, где тебе чего-то не хватает, но ты главный, ты в состоянии свободы, ты сам решаешь, как тебе быть. Ты сам ошибаешься, сам встаешь, сам ты взаимодействуешь, с кем тебе надо. И растешь, укрепляешь этот стержень, становишься самостоятельным. Так вот нас подталкивает самостоятельности и э, к выходу на новый уровень взаимодействия осознанных людей на основе вот этой э, других целей, идеологии, единства, альтруизма, созидания, гармонии, любви, конечно. Ну это если стратегически посмотреть, то есть это неизбежный эволюционный путь. К этому мы придем. Какими путями это будет происходить, мы пока еще не знаем, но инструменты нам обязательно дают для того, чтобы мы справились со всем. Ну вот, кто как поймет, Я не знаю. Ну, я считаю, что на самом деле, если вот отбросить, что как я предлагаю вот с чего, что как относиться к информации, чтобы немножко... Нас учили метод такой объективизма, как бы вот Флабер, он там в литературе использовал, как бы подняться над этой информацией и посмотреть, как будто это не относится к тебе. Вот то, что Полина сказала, если мы вот абстрагируемся, что-то не нас касается, какие каких-то там других землян, да то по большому счету это ведь логически, потому что девочки, ну, на самом деле, возвращаться к тому, что было там год назад, я, например, сама не хочу, потому что вот ну, мы уже переросли, вот то что, то, что где мы были, все это потребительство, путь тупиковым никуда, но по большому счету мы должны двигаться, были в другом направлении, и очень часто человек настолько, мы настолько ленивые все, что пока нас не вытолкнут вот так вот, иногда мы не уходим от мамки, от плохой, от хорошей, да, мы сидим, вот как, как есть, такие есть, мы перемен боимся, все ведь по большому счету, даже Моз, положительных. Мозг, мозг, мозг да, боится, да, да, боится. Боится. Мозга. да, мозга. Да, да, да, да, да, и все, и мы сидим. и пока нас так не выпихнули вот просто вот туда, мы бы и не пошли в этом развитии, потому что вот за этот год, который прошел, да, уже без малого практически, но я хочу сказать по себе, хотя там многие вещи понимали до этого, но я настолько там выросла вот в каком-то на таком вот своем вот плане, да, не физически, но я настолько я столько узнала за этот год, что я там до этого 10 лет даже не интересовалась этим, или там махала рукой и некогда было этим заниматься. То есть, если абстрагироваться и подумать, что это не касается нас, а что это какой-то переход во что-то хорошее должно вылиться, если мы сами это себе разрешим и придем к этому, то по большому счету это ведь и хорошо. И надо смотреть, наверное, это не с негативной точки зрения на все это, а наоборот с положительной. Тогда, Лешки, наверное... как, извиняюсь, сынушка Алисея, что я тебя прерываю. Слышно ли дриль сильно? А так немножко, нормально. Ничего. Я сейчас попытаюсь просто сделать, чтобы рядом, чтобы меня было слышно, может быть, звук будет лучше. Поэтому, а мне кажется, для того снимаем, а тут вечно у нас... Чтобы все-таки все людям не так а страшно было. Я вот так думаю, что если, чтобы людям надо подготовиться, что вот все равно это должно быть, и подготовиться к этому, наоборот с той точки зрения, что это хорошо. И, и уходить от того, что было, не, не думать, не жить в прошлом, что быстрее бы все вернулось на круги своя, и нас там выпустили в то общество, которого мы ушли в марте 2020 года. Я думаю, что уже просто надо эту мысль отбросить, кто еще ее не отбросил. И как-то, ну, понимать, к чему мы идем, тогда будет проще. Так, сейчас минуточку еще, я все-таки схожу за другими наушниками, а то я не слышу. Так, Как сейчас? Отлично. Слышно? <смех> Все. Я здесь прошу прощения. Так, Ну что, мы продолжаем? Да, вот у Ирины есть вопрос, тоже очень важный, да, мне Ирина. кажется. Да, вот мой вопрос на такую, такую тему, что ну, многие столкнулись сейчас с проблемой непонимания ситуации с самыми близкими людьми за почти год, многие так ну, не поняли, что стоит за сегодняшними за этими событиями, планы которые вынашивались глобалистами долгие годы, вот как, на ваш взгляд, возможно, ну, посвятить и донести до самых близких, ну, и дополню еще, что вот у меня у самой, да, это вот такой... Ну, достаточно болезненный вопрос, да, потому что, ну, допустим, у меня абсолютно, то есть дети по ту сторону, сын с тремя детьми, с невесткой, там они ждут вакцинацию, они восхищаются Биллом Гейтсом, такие замечательные, прости господи, блогеры, как там Барламов и тому подобное, вот эти, которые промывают, да, вот этот мозг и все остальное, то есть а донести не невозможно, то есть очевидные вещи, все равно тебе, как, как ну, то есть, и получается, что, в принципе, сам, ну, вот, а, а, все самые близкие люди, допустим, да, у меня они вот ждут вот этого вот, и а, что-то донести, а, то есть, когда я что-то пыталась, это кончалось, ну, моими какими-то, ну, истериками, да, мне присылали какие-то про конспирологию, то есть, ну, то есть, по, отправить после Барламова сказать, послушайте, пожалуйста, Катаслоновой, это, наверное, ну, вряд ли какой-то успех, да, то есть, потому что... Один умеет красиво говорить, а другой говорит правильные вещи, да, скажем, ну, донести. И это действительно болезненно, потому что если какое-то расслоение или что-то, ну, во-первых, страшно, что, не дай бог, они будут это себе и детям своим вкалывать. И, то есть, ну, в общем, вот такая история. И я думаю, что… Судя по тому, вот когда я писала в отчаянии вот эти посты, откуда потом пошла идея с группой, то есть очень у многих людей да, да, столкнулись именно самый близкий круг по ту сторону, и ты это как некий такая какая-то ловушка, ты то есть не знаешь, как, как тебе двигаться дальше, то есть как, как ты же не оставишь это все, ну то есть это твои. И именно, кстати, поэтому я стала совершенно по-другому, то есть я не разделяю вот эту позицию, это стадо, и пусть они идут куда хотят, но это стадо, это зачастую, это, это же наши же клетки, наша же кровь, да, наши же близкие, и то есть такой подход для меня, ну, неприемлем в принципе, да, вот, ну, в общем, вот этот вопрос вот такой, скажем. Ой, Елена, это, да, одна из самых больных тем, это точно сейчас, потому что вот это вот, когда ты видишь на глазах расколы в семьях, да, причем <not> <way> раньше это было там по идеологии там религиозной, там, кто-то там по политике, а сейчас у нас по вот этой теме, да, здесь на самом деле есть технологии, как с этим, как как, как сказать-то, с одной стороны, как помочь э, своим близким, с другой стороны, ведь это же мы считаем, что для нас, ну, что это правильно, да, это на, для нас истина, для и них истина другая. И вот это причинение добра, вот эта тонкая грань, это психология называется, да, причинить добро, э, это то же самое, как расковырять до поры до времени э, бабочку э, из кокона, которая только зреет. Поэтому здесь очень тонко. Вот это Первое, что я всегда рекомендую, ребята, отпустите своих близких эмоционально. Потому что вот это сильное желание на тонком плане, оно делает обратный эффект. То есть мы как бы дав, ну, давим, а они защищаются. Это просто на уровне энергоинформационного. Я говорю, отпустите их, и я вам скажу следующую фишку, что делать. То есть вот пусть, дайте им время созреть. Да, у каждого овоща, фрукта есть свое время созревания. Да, есть яблочки сезонные, осенние, зимние, когда они дозревают. Вот представьте, что они дозревают. А вы занимаетесь своим делом, с любовью, с большой радостью. Что это значит? На тонком плане, да, телепатически, энергоинформационно, вы связаны энергоинформационными связями, у вас такая коллективная нейросвязь да, семейного генетическая. Когда вы, вы какую-то информацию, допустим, вы имеете, вы мож, она в любом случае име, сразу достоянием является ваших близких. Единственное, что там, да, например, каждый из, из этих этой, вот этой конгломерата они фильтруют информацию на тонком плане. Это мне надо, это мне не надо, это я отметаю, это прочее. И можно просто, одна девочка говорит, я как своего мужа вообще вот просто... А, работала с ним и год такие эффекты прям обалденно берешь фотографию его и просто ему начинаешь знаешь, рассказывать на да, там милый а вот ты знаешь у меня есть такая информация давайте немножко скажу и вкратце рассказала на тонком плане просто отпустил хочешь бери хочешь не бери то есть мы даем свободу выбора и воли это высший пилотаж когда мы уходим немножко на тот уровень творца который тоже нам дает здесь свободу выбора перед любым событием да и когда вот ты начинаешь просто осознанно посылать, там, ну, разговаривать с ним вот на тонком плане, то вы видите, что они меняются. Но перед этим нужно другую сделать практику и технику. У нас я давала технику луч вселенной, которая очень помогает сделать среду. Другую. На, нам себе очистится этот луч Вселенной это когда ты в потоке очищаешь свое пространство, ты выходишь на, а, вот эти, на вибрации вот этих молодых энергий, которые сейчас пронизывают все, то есть это уровень света Творца ну, Пятого измерения ты очистил себя и ты послал э, э, вот эту вот дополнительную энергию им в пространство и у них начинается среда формироваться то есть вот этот мор который собственно говоря атаки вот эти внешние через СМИ через вот эту пропаганду оно начинает рассеиваться то есть знаете вот тот человек в тумане сидел, он, да, вот что ему там вот втыкали в одну информацию. А то раз у него солнышко прояснилось, и вот это, у него как-то он глаза открыл, очки там слетели, он начинает, ой, а информация он начинает от, открываться к той, которую вы несете. Поэтому первое, это нужно отпустить сильное вот это желание и выжделение, потому что это давит, и они защищаются. Второе, посылать им любовь под проявление любви, даже карта такая у меня есть прекрасная. И лучшим Вселенной очистить себя и посылать им вот эту вот энергию, вот этого высшего порядка. То есть таким образом она будет работать. Но добавлю еще другой момент, очень важный, с точки зрения перспективы, что, к чему нас ведут. В будущем формирование сообществ будет не по принципу генетическому, а по принципу единомышленников цели. Стремление, устремление и прочее. То есть именно поэтому. И у нас не будет такой жесткой привязки именно генетически. То есть многие говорят, что вот у меня в семье есть такие близкие, они по крови очень близкие. Да? Это может быть сын, это может быть мать, это может быть сестра. Но ты понимаешь, что у тебя нет ничего с этими людьми общего, да? они тебе никак. Вот просто вот никак. И есть совершенно чужие люди, которые ты с ним на одном дыхании, на одной волне, это душа в душу, да, и разговоры, и общение, и какое-то взаимодействие. Так вот в будущем как раз будет немножко по-другому, и мы уже будем уходить от этих принципов, этих, этого мышления, что мы должны вот прям вот если это твоя семья, ты должен там вот выполнить вот это по шаблонам социума все нормы приличия, да. Оно немножко уйдет, но это в будущем. Пока некоторым даже представить трудно, но хотя люди, которые понимают, о чем я говорю, они им заходит вот эта, как сказать, перспектива, то есть они понимают, это действительно такое есть, да, и в такой жизни прослеживается. Но вот самое главное это вот как бы понимаем, что идемся в любом случае к этому генетически не так это будет важно для нас всех формирование. Значит, неких сообществ, как начинает социальная группа от семьи, кончая там рабочим коллективом и людей по каким-то другим целям объединения. Ну, вот так это приблизительно, или Насколько тебя успокоил, я не знаю. Да, ну я имею в виду, что хотя бы, знаешь, ну, то есть а, это вот, э, ну, как бы такой момент, что боишься, чтобы они там не, не вкололи все что-то, да, потому что вот это уже, то есть даже если потом у нас как-то по-другому будет формироваться сообщество, все равно, ну, каждый, как, если, ну, то есть, ты не, ну, не можешь добровольно, да, отдать, вот сказать, что, ну, колитесь, чем хотите. Не, ну, ты... тут, Полина, правильно тебя сказала, ты настолько сильно боишься вот этого, вот настолько ты сильно это сцепилась, пока ты вот, я поняла, что Полина говорит, пока ты вот, ну, вот этого так боишься, оно, оно наоборот, такие... Вот эта техника луч Полина, работает просто уникально. Я вот уже всем рассказала, потому что я сделала ее в первую, когда мне Элина прислала этот эфир, я посмотрела на следующий день. Это просто чудо, и я вот всем рекомендую, абсолютно. Кто-то верит, кто-то не верит, просто технически это сделать. Вот просто Поверьте. попробовать сделать, да. да. Просто проверить на себе. Это, это феноменально работает, и это чувствуется. Я не знаю, насколько... У меня тоже дочка живет в другой стране, как бы, да, там еще молодая, я тоже там за нее, конечно же, переживаю. Но вот я не знаю, как на ней это сработало, но то, что вот я вот себе как-то вот... Ну, я вот чувствую, что вот... Во-первых, как был пасмурный день, моментально выглянуло солнце, это было чудо, потому что потом оно тоже зашло. То есть это был какой-то такой миг, знаете, такой знак, что вот все, что-то там сработало, Вселенная подала знак. Это раз. Во-вторых, а ты чувствуешь какое-то освобождение вот от этих старых блокировок, установок, оно на самом деле рассыпается. Потому что все эти страхи, вот то, что Полина говорит, что страх невозможен в новом на этом измерении, нам надо выбирать либо в страхе жить, либо уже перейти на какой-то новый уровень. Ведь, по большому счету, разобраться, у нас все страхи. И страх за детей Ирина прекрасно понимает, потому что у меня тоже страх за дочку. У меня тоже самое сидит. Я понимаю, что пока я буду вот, вот этот страх нагнетать, да, какой-то, и я его не отпущу. Ничего хорошего не будет, будет только хуже. То есть вот этот страх, эту фобию надо за детей, там, за маму, за папу, всех, кто там не на нашей стороне, просто отпустить. Даже неважно, связано с, этими, с, это, с вакцинами, либо другим. И вот эта техника лучше, это действительно помогает. Это помогает, и я думаю, что и тем, кому мы посылаем эту же энергию выработанную, она тоже помогает на этом тонком да. плане, и это не заставит да. долго ждать этих результатов. Это, это работает. Всем рекомендую, абсолютно. Причем, Олеся, абсолютно вот ты верно говоришь, что э, примеры сейчас ребята делятся, но мы и раньше делали немножко по другой технологии, но это более мощная, она более точная. Да? Э, такие результаты, вот сейчас мне говорят, посылали начальницы своей, говорят, вообще просто деспот. Посылала, говорит, день-два, прихожу на третий день, значит, девочка говорит, вы не представляете, она такая душка, она бегает со всеми, а тебе что, Васенька, а тебе, Питенька, а тебе, Олечка? А за нас, говорит, работу готова уже делать. Мы, говорит, смотрим, человека подменили, где та и где то знаете, вот что-то другое. Как это вот работает? Это очень просто. То есть, по сути, своей за каждым человеком, когда на нем морок или там сущности какие-то, этот луч света и любви, вот этот поток, ну, луч, да, который вы направляете в поле ваших близких, он начинает убирать вот эти тоже их сущности, растворять эти сущности. А что это сущности? За каждым человеком, если человек сидит в страхе, у него есть сущность. Причем серьезно, так здорово, да? она влияет на него, она скачивает с него потенциал, отдает это своим хозяевам, и это еще, вы формируете событийный поток свой через страхи и ограниченные установки, то есть это, ну, больше сбудется даже, да, как вариант, но даже если это не сбудется, то вы свой потенциал потратили куда? Укрепили вот этот в астральном плане вот этого монстра, да, астрального кукловода, всех вот этих правительств, соответственно, вы отдалили время для того, чтобы достичь какую-то свою цель. То есть наша задача посылать, вот, даже поставить намерение, если кто хочет со страхом, за своих детей поработать, то есть в этой технике лучше вселенной просто представить, что этот страх начинает в момент, когда вы наполняетесь, оно отлетать, вот ваш поток, вот эти как программки, какие-то кубики, какие-то там иголочки, что-то такое, то есть оно все слетело со всех сторон, прям вот прям из головы, из тела, из животного, там, из живота, там у нас много страхов живет, вот. И, собственно говоря, тогда вот... А это у нас все... начинает отлетать, где в нас это... В находит. этот пузырь, да. который мы себя должны, а потом в этом же пузыре как бы, ну, оно растворилось и все, выпустилось наружу. Да, и да, это в, это... Порт... в этом в потоке, портал да. больше такой, да. И оно потом растворяется. Ваша задача... Почистить себя. Вы чистите себя, вот эти страхи у них переходят, потому что там тоже же у них тоже страхов. То есть это генетически, по генетической линии она хорошо работает. И вы посылаете как раз своему роду, своим потомкам вот это, и они начинают у них среда формироваться, им легче выйти из этого тумана и сумрака, то есть у них вот как тот луч света, они а это и у них какое-то прояснение сознания какие-то происходит, они действительно будут выбирать другой. Единственное, что мы тоже не можем повлиять, еще раз говорю, кто-то действительно и будет такое, и нужно тоже быть учиться в принятии того, что выбор по знанию по незнанию человека выбирает, он, допустим, вакцинироваться, Он да, и будут процессы даже вплоть до того, что кто-то будет ходить с плотного плана. Но нужно опять тогда выйти на более высокий уровень э, мышления. Что такое жизнь в рамках человеческого э, тела? Это всего лишь фрагмент, маленький, небольшой, и нету смерти, вот ее нету, да. Она, это переходный этап в другое измерение. Да, на время вы прощаетесь со своими близкими. Но когда вы придете домой, вы все встретитесь, и там будете улыбаться и смеяться, что как вы тут проходили, и здесь не послушался, а здесь послушался. То есть в любом случае вы за человека не пройдете его опыт. Он должен получить, набить эти ошибки, даже могут быть те, которые ну, достаточно серьезные, вплоть до выхода из тела. Это, конечно, философствовать, как некоторые скажут, это легко, ну, вы знаете, это для тех, которые в состоянии жертвы, и которые не знают мироустройства, им тяжело, я соглашусь. Вот дойти до этого уровня понимания, или даже ты понимаешь, ну, хотя бы принять, это тяжело. Но ты, когда постоянно развиваешься в духовном направлении, понимаешь высший замысел Творца, тебе гораздо легче справиться со всеми вот этими вещами. Причем, кстати, у человечества нужно будет справиться как раз к привязкам. Убрать эти привязки это как раз третий уровень э, смирения. Привязка э, к близким, привязка, ну, страх за детей, опять же, страх потерять своего близкого, остаться там в одиночестве, страх остаться без денег. То есть привязка ко всему материальному. Да и когда ты выходишь на другой уровень, ты, ты, ты, ты ни, ни за что не можешь. Э, то есть тебя не могут зацепить ни за что опять же, вот этот низший астральный план, да, и вот эти все манипуляции, то ты свободный внутри. Ты можешь творить что угодно, и ты тут в радости, в кайфе, и ты понимаешь, что это всего лишь игра, и в этой игре есть свои законы, есть свои правила, которые, если ты понимаешь и соблюдаешь, у тебя жизнь вообще становится прекрасным счастьем. Да, ну я тоже, кстати, теряла близких, я тоже 15 лет потеряла отца. И я могу говорить о том, что такое, когда ты теряешь близкого, но поверьте мне, самый главный сейчас акцент каждого из нас должен быть на себе. Как это не будет звучать, может быть, для кого-то эгоистично, то есть когда в самолете летят и что-то случается, что говорят? Первым делом нужно одеть маску на кого? На, на маму. Вот давайте почистим себя, давайте себя вот прям вот, чтобы мы сияли вот этим светом. И вы увидите, э, это эксиома это высших правил мироздания. И тогда ваше пространство будет тоже очищаться, все ваши близкие. А то, что вы боитесь, ну, я говорила, вы просто кормите и укрепляете этого монстра, который, собственно говоря, пытается сейчас нас загнать в состояние безысходности. Ну, опять же, поднимаемся на более высокий уровень мышления вот этот духовный уровень, и тогда будет вот прям хорошо. Абсолютно, с Полиной согласна, потому что, смотри, вот то что, она, то, что ты говоришь, то, что нас будет немножко уводить в сторону единомышленников и так далее, ведь каким чудесным образом вот за это время нас стало жизнь сводить с людьми, с которыми, ну, кажется, ну до этого даже не было шанса никакого познакомиться. Мы же познакомились с людьми с разных континентов, с разных стран, мы настолько... Вот эта ситуация нас сблизила, то, что да. ну, раньше это было, ну, фантастически, согласитесь. Это, то есть это уже происходит, эти процессы. И по поводу того, что страх смерти, я хочу сказать, что ведь у славян, древних славян до христианского эпохи, у них не было страха смерти вообще. Они поэтому были непобедимыми войнами, потому что... Вот эта философия, которую ты сказала, она действительно работает. У них было такое же отношение, такое же понимание Вселенной, и законов мироздания. Что-то короткий миг, который уходит, и дом наш там, по большому счету. Поэтому страха смерти не было у них, у славян не было никогда. И, кстати, вот с приходом только христианства это появилось. И я хочу, не только христианство, ислама там, и так далее, в буддизме тоже только этого нет. То есть разделение вот это во многих религиях, это культивируется. А на самом деле надо от этого действительно уходить. И я хочу сказать, что я вот это поняла, когда у меня тоже папа умер два года назад. И настолько была папина дочка, ну, ну, ну действительно папина дочка, не было человека больше в мире, который и сейчас нет, которому бы мне вот настолько было легко. И настолько мы понимали друг друга, ну абсолютно на все темы какие-то. И я понимаю, что он не просто там ушел да, куда-то. Потому что он когда вот умер, я помню, что я уже на кладбище, я даже, я так поняла, что это уже не он. Вот честно говоря, мне не было вот к телу никакого, вообще никаких вот... Вообще никаких эмоций. Я поняла, что это уже не он, его нету. И я вот чувствую, я на самом деле чувствую, что он всегда как бы со мной. Я не знаю, на тонком это плане, на как, как это... Но я всегда, я даже с ним где-то там поговорю, там где-то мысленно. И я чувствую, что он рядом. Вот на самом деле в каких-то таких ситуациях... И я вот то, что Полина сказала, это вот сто процентов подтверждаю, потому что вот на себе это как бы я проверила, это и осознала, и поняла, и приняла, что это действительно это так. Абсолютно, ты вот какая-то умничка, как, как приятно беседовать с мудрыми с мудрыми душами. Какие вы умницы, девочки мои? Абсолютно так. Я, как прогрессолог, теперь я себя буду называть прогрессолог, потому что это более прогрессивное название. Я как прогрессолог вам скажу, когда мы ходим в духовный мир, приходит ко мне подопечный, например, он, у него случилась да, вот, трагедия в его жизни, да, ушел близкий очень человек, он страдает. И мы, соответственно, там приглашаем на совет мудрецов, это совет старейшин, более высоких мудрых душ, которые ведут эту душу здесь в жизни. То есть куда, собственно говоря, уходит потом душа? Вот там через этот совет они приходят и э, уже в своем... Ну, как бы как разбор полетов, это после жизни, до жизни, а это мы в процессе жизни идем вот на этот разбор полетов и, собственно говоря, там просим, чтобы пришла вот эта душа, которая ушла. И действительно они приходят, и идет такое взаимодействие прям э, очень трогательное, да? а, когда встречаются, у меня был такой случай интересный, когда а, мальчик, ну, уже ему за лет за 30, он говорит, я, говорит, отца своего ненавидел. Он бил меня, он меня. А потом, говорит, он мне сказал, когда ушел, умер, он стал мне сниться. Я, говорит, так это, даже во сне, говорит, не при, вот притило мне это, я пошел к и она закрыла даже канал, чтобы он больше со мной не общался. Когда мы пришли, он немножко по другой теме, кстати, пришел ко мне. А очень, кстати, интересно, у него там бизнес рушился. А сейчас вообще же все рушится, то, что он на других принципах построен. Абсолютно все. Семьи, бизнес, здоровье и прочее. Ему, кстати, такой хороший ответ сказали. Говорит, он, он говорит, ну что мне делать? А ему на совете говорит, да хоть что-нибудь иди сделай, говорит, хоть дворником устройся, это говорит, уже будет хорошо, потому что ты уже действуешь, и тебе там портал откроется, и мысли пойдут. Ты будешь мести, а голова тебе будет занята другим. И вот приходит, значит, его там отец, а я говорю, давай все-таки позовем, мы этот вопрос закроем. И отец очень сильно, он, он, когда душа туда приходит, он понимает, что он напортачил. И он очень сильно переживал поэтому. Он во снах хотел донести, попростить прощение, и он как бы взял на себя обязательство ангела-хранителя, помощника с тонкого плана. То есть он должен ходить э, с тонкого плана помочь э, своему сыну восполнить то, что он не додал здесь. То есть нам все ты сразу понимаешь. И вот он пытался, а тот закрылся, и они там хорошо поговорили, они там э, все выяснили, и он, они там обнялись, это была такая встреча на Эльбе, прям замечательная, и после этого он успокоился, и какое-то время он ему еще помогал, и, соответственно, потом, он когда сделал свое дело, он ушел. И действительно, это многие, вот многие это замечают, что есть помощь от ушедших, и ты чувствуешь, как будто он рядом, ты с ним говоришь, они, они нам показывают через знаки, а через реальность действительно, что мы рядом, что там э, все хорошо, эта помощь идет в тонкого плана, это однозначно. И когда ты вот это все знаешь, что душа есть всего лишь, э, то есть наша физическая вот здесь оболочка, это всего лишь временная, временный скафандр для какого-то выполнения какой-то задачи. У каждого она, конечно, как есть индивидуальная, так есть и вот в общем. Я вот говорю, если все, кто пришел сюда сейчас в наше время, это души экстремала, потому что прийти в такое время, это да, мало кто вообще способен на это пойти. Во-первых, жесткая планета сама по себе очень, да, по вибрациям. Да, мы, мы, мы приходим сюда прочувствовать этот спектр а, этих эмоций, этой боли физической, и психологической и душевной. И поэтому все мы здесь вам браво, молодцы вы, все мы экстремалы, и здесь да, мы забываем просто это. Никому еще не доставалось, чтобы то, что мы читали, смотрели всякие фильмы, антиутопии, книжки, панта, и тут тебе бац, а оно же здесь. Вот сейчас про антиутопию да. смотрите. Вот у меня следующий вопрос, смотрите. Вот я думаю, что уже всем понятно без исключения, что Голливуд, шоу-бизнес, там все эти антиутопии мировые, они занимались всегда прогнозным программированием. Потому что если почитать даже биографии тех, кто написал антиутопию, было понятно, что они все принадлежали, ну скажем, не, а сперута, не были простыми писателями. Все наши вот, шоу-бизнес, то, что делают наши звезды и так далее. Нам несколько десятилетий рассказывали, что нас как бы, не то, что нас ждет, а ну, вот, показывали какие-то фантастические там, фильмы, либо там, песни, либо литературные произведения. Они нас к этому как бы готовили. И вот сейчас у многих на самом деле происходит такая, знаете, как, как будто они здесь уже вот это вот были, прочувствовали, прожили. У многих такое есть ситуация, они не знают, как этому противостоять, потому что им уже вот в мозг заложили какой-то прогноз на программирование, они уже думают, что вот этот апокалипсис так и так далее. И, то есть вот несколько десятилетий а сценаристы реально вот эти вот глобально не умеют играть в долгу. Они норм... людям, которые вот все это смотрели, слушали, они действительно себя на это спрограммировали. Это как бы одна часть вопроса. А вторая, мне еще интересно вот мнение Полины: я стала замечать одну очень интересную вещь. Через вот этих своих мультфильмов «Симпсонов» и так далее, что у нас стало происходить? Такие перевертыши. То есть вначале как у нас? У нас обычно было событие, и потом на это реакция там СМИ и так далее, новости какие-то. Сейчас у нас все, они нас подводят, знаете, чтобы у людей, наверное, массовое сознание совсем уже поехало. Такие перевертыши. Они вначале нам показывают финал события, которое еще не закончилось в действительности, и потом это уже просто как в новостях констатируют факт. И у людей, мне кажется, они создают вот такую... Просто видишь, что у них все под контролем, что у нас нет другого выхода, это такая безвыходность положения, что, ребята, вы с лодки не уйдете, мы заранее все знаем, и мы даем вам открыто понять, что мы все делаем так, как мы хотим, и ничего другого нет. Вот, ну, мой, мой такой взгляд на эти вещи. Вот я хотела у Полины спросить, вот как ты думаешь, это действительно так? Или они какие-то другие еще преследуются планы? Смотрите, сейчас опять выйдем на уровень духовности, чтобы понимать правила игры. Для того, чтобы им здесь, и чтобы им за это ничего не было, вот это управлянцем вот этой матрицы, они должны э, соблюдать не, э, некое правило мироздания, что они должны сначала вам объявить земля, землянам и нам тоже о том, что это будет происходить, чтобы у человека был выбор. То есть они должны объявить, это будет. Да? А, и тогда с них снимается ответственность, то есть если они без объявлений это делают, то есть это наказуемо, то есть их тогда там ай-яй-яй, там их очень именно накажут, то есть они должны спросить разрешение, то есть я даже знаю технологии, как они даже спрашивают разрешение у матушки земли подмене, да, мы должны, то есть они должны, вот, и вот они это все, это сделали, и народ как он соглашается? То есть там же как, там с одной стороны там они спрашивают разрешение, то есть показывают, что будет, да? а с другой стороны они подводят к правильному решению, чтобы мы сказали да, да, это же вот, это, без вариантов, это же вот так, понимаете, какая штука? И как раз вот это программирование, все правильно, через кино, через мультфильмы, через все, они дают некую такую программу, то есть есть образ будущего, это НЛП, это известный, да? то есть мы выстраиваем образ будущего и шаги потом как этому подвести. Да? Вот, но я хочу сказать, что есть хорошая новость, просто люди, может быть, не видят это. но я сейчас об этом скажу и многие вспомнят. Правила игры таковы, что всегда есть одна сторона которая нас подталкивает, а другая, ну, знаешь, как та кнопка, которая, на которой ты сидишь, и тебе неудобно, и ты, тебе придется что-то смотреть. Слушай, что-то неудобно, что-то как-то надо, как-то что-то делать, да, хотя бы встать и посмотреть, и что и вообще что-то как-то убрать, или еще что-то. И в другой стороне есть такой, знаете, сверху, как я говорю, светлые силы нас время, как подтаскивают, да, они вот, вот морковка та вот есть, вот, ну, как стимул, да, с сосликом, есть вот та... Ну, тебя пинают, да, есть морковка впереди, вот иди туда. Вот, высшая сила – это та некая морковка, которая всегда нам дает инструменты, то есть мало того, что мы снаряжаемся как душа сюда, знаем, куда идем, знаем, зачем идем, знаем, с какими инструментами мы идем, то есть нам все дается. Нам дается как опыт из прошлой жизни, который мы прошли, и мы можем его использовать. Нам дается знание, многочисленные инструменты через интернет, через людей, через те же фильмы, через те же мультфильмы. Если есть, допустим, они должны сделать, если, допустим, есть много негативных, то на 10 негативных они должны сделать один хороший. Например, матрица, фильм. Пошаговые инструкции, как, выйти, как система матрицы составлена и как выйти из этой матрицы пошагово. Потом разобрали этот фильм. Есть очень хорошая значит, расшифровка этого фильма «Двухчасовая». Я забыла, как это замечательно американцы, зовут, по-моему, «Американец». Там пошагово разжевал людям вообще, вот все, вот иди и делай. Тоже смотрите, пожалуйста. Сейчас вышел фильм «Душа». Это как раз о том, как «Душа» приходит сюда, с каким опытом. Иностранный какой-то наш. Да, это Дисней. Нет, это Дисней. Я же говорю, они должны на 10 условно негативно сделать один хороший, чтобы это был выбор. Да? Или может быть, но ну, пропорции, может быть, я точно не могу посчитать, потому что это надо все фильмы посмотреть. Ну, условно так, да, это правило игры. А Есть, например, корпорация монстров фильм. Как там четко показывают, как они снимают потенциал через страх. И, собственно говоря, что с этим делать? Тебе мультфильм показывает уже конкретный выход, да? И на самом есть деле вот есть смысл смотреть? А? Есть смысл смотреть корпорации. Вообще... Конечно. Смотрите, когда мы смотрим с другой с точки зрения духовного уровня, и когда ты фильтруешь, вообще сейчас всю информацию нужно смотреть с точки зрения фильтра. Да? Они же закапывают информацию, они ее... Я когда-то сейчас вот читала, по-моему, в каком году-то, инсайдер, вот кто слышал, может быть, знает, это такой был представитель вот этой высшей структуры, этих кукловодов, которые собственно говоря, как он там представлялся, что он там высокого уровня душа, который как у него специализация такая, быть вот в этой сфере, знаете как вот специализация в государстве быть палачом, ничего личного, он просто делает то, что нужно, он может даже любить свою работу, да, но он говорит в любом случае там я пойду потом на отработку то есть он целенаправленно, как, он любит нас, и из любви большой он берет такую специализацию, он работает по этому направлению. Да? Это с точки зрения опять, духовности. Так вот, он там говорил очень интересные вещи, что говорит, я даю сейчас много информации здесь, и очень много информации, которая вас заводит в тупик. А крупицы, где, в принципе, они всегда есть во всех там, книгах, во всех там каких-то других источниках негативных, вы должны сами учиться фильтровать и разбирать вот эти зерна от плевел. Говорят, кто способен в моей информации взять нужную, вот, да, тот способен. А это всегда, знаете, как, ее очень легко вообще на самом деле отфильтровать. То, что вам отзывается в душе и то, что соответствует э, истине истине, той э, реальности, которая повторяется многократно. Например, как я говорю, исследования. Почему мои книги люди воспринимают очень легко и хорошо? Они верят, они доверяют этой информации. Потому что там я всегда... Научные исследования там взяли 100 человек. Вот и 100 человек, у них 80 приблизительно, сделали эксперимент с ними. там, да. И э, из этого, соответственно, там 80% получили такой результат. И человек говорит, да, и в моей жизни так. То есть это, значит, закономерность, которая работает у всех. Да? И ты, когда на своем опыте, на многочисленном опыте проверяешь эту информацию, да, это реально это работает, да. соответственно, ее нужно брать. Наша интуиция подсказывает, слушай, что-то тут не то, вот вроде и складно, вроде и как-то, вроде и хорошо говорит человек. Или там какая-то другая, не знаю, книга, там неважно что, да. Ну вот не бьется что-то и все, вот не веришь ты почему-то, как-то вот что-то не то. Да, и вот это что-то не то, вот этот червячок, который вот он сидит и что-то вот делает, да, там, конечно, много может быть разных вариантов, но в любом случае нужно обращать на это внимание. И чем чище сам человек, его, его, его сознание, тем, соответственно, он меньше ведется на вот эти все на весь этот мусор. Но если он ведется на этот мусор, то есть он, не знаю, там попал в секту какого-то черного мага, который снимает потенциал там через деньги, через энергию, или он попал там еще куда-то в каким-то коллектив, он должен пройти этот путь, получить этот опыт и получить иммунитет на вот эту заразу. То есть он понимает, все, все, все, не, я больше туда не пойду, все вот проще. И по сути с собой сейчас что происходит во всем мире, и всегда это было, идет борьба за чистоту сознания. То есть у них. да, Они хотят как можно больше вкинуть негативной информации нам и, соответственно, программировать да, к тому решению, которое нас подводит. Но у нас всегда есть выбор, всегда. да, Но нужно, чтобы сделать этот выбор, конечно, нужно самому быть чистым, тогда тебе будет в твое пространство походить максимально чистой, хорошей, истинной информации, и, соответственно, этот выбор будет гораздо сделать легче, зная вот эти законы игры мироздания. Я давно же говорю, наверное, с лета, что сейчас проходит духовная революция, вот я ее так называю, да. хотим мы этого, не хотим, но это, это уже идет, и от нас не зависит, там, да, мы ее не сможем остановить, и это хорошо на самом деле, потому что мы должны сотворить себя через осознание, и вот когда вот это поток информации, многие сейчас прячутся от него, от него надо не прятаться, потому что вот это количество нам надо набирать, набирать, набирать, и потом количество, когда будет, оно перейдет в качество. И тогда придет вот это осознание, и мы поймем какие-то истины, которые сможем, вооружившись, вооружившись ими, пользоваться. Но по-другому это не работает. Поэтому мне кажется, что не надо бояться вот этого большого потока информации, который с разных сфер, иногда людям действительно тяжеловато воспринимать, Полина правильно сказала, надо, во-первых, смотреть это как с точки зрения исследователя. Я всегда тоже так говорю, нас учили только так. Не эмоциональные какие-то вот эти вот, они там постоянно, любой журналист, любой режиссер, он вот такие эмоциональные какие-то крючочки расставляет, чтобы на них попадали. А надо смотреть просто сверху то, что он конкретно информацию, сухую информацию из этого выбирать, да. и вот так объективно на это смотреть, как будто тебя это тоже не касается. Ну, марсианин касается кого угодно, но не тебя. И тогда ты холодной головой, когда на это смотришь, но ну, совсем по-другому это воспринимаешь, эту информацию. Только так. И я еще говорю, что если вдруг тебя зацепило как-то, ну, что-то как-то не... депрессию после этого, там, фильм или что-то, пересмотри еще раз, не поленись, но только уже с точки зрения вот этого исследователя. И ты поймешь, что по большому счету ничего страшного нету вообще. Чисто эмоциональные крючки, которые они расставили там, и все, ты просто на них повелся. А и ничего нового нет. Вот сейчас эта информация, которая льется, пугалки, страшилки и так далее, они же нас пугают тем, что еще ничего не произошло. Да, там пугают, пугают, да. пугают. А по большому счету тоже говорю людям, ну, ну слушайте, ну, пускай пугают. А где гарантия, что-то произойдет? Да еще тысячу раз поменяется. Все, что вы пугаете заранее. Вот. Это ключевой момент. То есть людям информацию для того, чтобы они сделали негативный образ будущего, они его тиражируют через нас. И он на тонком плане, знаете, как зажигается тут, тут, тут, и, соответственно, тем самым мы его формируем. Но нужно понимать, что любая даже судьба человека и общества в целом, да, оно есть стратегические, конечно, точки, но вот, это вот, вот эти пути... Да, какие разветвления в одну сторону это событие пойдет по негативному сценарию, более, более такому тяжелому, нет, нет негативных сценарий, более тяжелому вот так, да, то есть дорога может быть извилистая через там пруды, болото, там леса непроходима, а есть там те выведут на тропинку, по которой мы легко пройдем вот это все, что мы должны пройти. Но то, что мы должны выйти в точку Б, да, эволюционный вот этот вот нас… Пинок сейчас заставляет двигаться, это однозначно. А вот от чем, чем больше мы в позитиве, в любви, чем больше мы внутри настроены на оптимистические состояния, то это лучше. И как это сделать? Смотрите, я всегда говорю, отно... вот, кстати, Алис, у тебя хороший пример, да, относитесь немножко, как будто это сделано, ну, не про вас, да, это про кого-то. Хорошая идея, мне очень понравилась, кстати, прям тоже прям поддерживаю, можно это брать. С другой стороны, как бы добавлю, что очень важно смотреть на это немножко, опять же, с духовного уровня. Не с точки... Вот смотрите, все успешные люди, они думают возможностями, у них нет негатива. Они понимают, что это всего лишь опыт. И с точки зрения духовного уровня души она приходит сюда, у нее нет негативного опыта или позитивного. У нее есть просто опыт. Но... Когда мы получаем э, негативную эмоцию, э, когда мы страдаем, у нас душевная боль, психологическая боль, э, ну, психическое расстройство, там у нас физическая боль, мы считаем этот опыт как негативный. То есть в нашем, да, мы же, нам больно, значит, это плохо, да, а это просто вот реакция нашего тела. И нашего мозга. Соответственно, мы и в рамках этого негативного события записываем. Если у нас позитивные эмоции, ну это же вообще, это же прекрасный опыт, это счастье, удача, классно, там нам что-то подвалило, мы испытали прям радость. А с точки зрения души нету, не, вот, это просто опыт. Это просто, и в каждом опыте все успешные люди, особенно том, который простой народ считает деструктивным, там есть новые возможности. Любой кризис подталкивает, это это опять же, ну, говорят просто то, что ты застоялся, и тебе, родной, нужно двигаться срочно, причем. Срочно что-то нужно делать, да? Хоть что-то, хоть иди мети, ну, ты хоть что-то делай, да, уже начинай это делать, а не, нельзя уже просто бездействовать, да. Таким образом, когда ты смотришь на все, что с тобой происходит, как некую возможность, новую возможность, это мышление должно поменяться у человека. Ну, например, помню, мне тогда так получилось, что юбка, которую мне шили, она достаточно дорогая, оказалась на переднем месте вот такое пятно. Ну, не буду, там какие причины, но сам думать, так, думаю, что делать с ней? У меня вот так сказать, что делать с этим, да? Так, надо какую-нибудь аппликацию. Я поговорила с мастером, говорю, давай там что-нибудь аппликацию. Он говорит, давай, я начну туда-сюда. Говорит, вот такой вариант, такой вариант. Он говорит, хочешь там лотос? Я говорю, слушай, на это символ вообще у меня там центр эриксонского гипноза, лотос. Я говорю, давай лотос. Я говорю, отлично. Не, теперь уникальная юбка, да, где вот это вот, как захожу, сразу видно там, да, символ лотоса, это как раз, кстати, между прочим, он находится наверху, поверх вот, он же там в такой больше болотистой какой-то, да, водички, ну, грязненькой такой, не про, ну, там, да, и, соответственно, корни находятся вот этой вот болоте в жиже, потом он проходит символ нашего роста через вот эту всю воду, это рост, да, и потом вот эта красота выходит, вот этот духовный рост, возрождение. Поэтому вот думать нужно, как у Успешные люди очень хорошо помогают в эти разные книги э, по самосовершенствованию бизнес э, предпринимателей людей успешных, потому что оно действительно вот приводит к другому мышлению мышлению возможностями. Да, позитивному мышлению. Вот У меня все, что со мной происходит, я тут же думаю, так, ладно, как я из этого сделаю. То есть, если там приболело что-то, да, я тут же, техника какая-то мне приходит, значит, через приходит техника, я ее на себе испробую, и тут же даю своим ученикам, ребята, попробуйте, как у вас получится. То есть из всего, вот все, все, что у меня будет, я из всего сделаю новую возможность. Значит, понимаете, как, сейчас есть такой поговор, когда закрывается одна дверь, мы упорно, как баран, смотрим на эту дверь, что она закрылась. Хотя рядом открываются еще три. своего и умышления. Вот расширьте, да, расширьте свое сознание. И главное, помните, что за этим всегда стоит новые возможности. И сейчас у нас открываются шикарнейшие возможности для нашего роста и общества. Еще даже вот смотри, в подтверждение твоих слов. Что бы с нами ни происходило, на данный момент человек -то может думать, плохо, там, ой, катастрофа. Проходит какое-то время, оглядываемся назад, анализируем. Даже Лучше не, не, не могло быть просто на все, все только к лучшему. Ну, ну так же всегда происходит, там уволились с работы, еще что-то там, да, развод какой-то, потом проходит время, господи, какое счастье, что это произошло. Но также по итогу, вот это подтверждение твоих слов, что действительно, это действительно была новая возможность просто. Да. Человеку просто, ну, со вселенной прислали эту возможность, наконец-то он сам боялся это выполнить, хотя где-то подспудно мечтал, да. Ну, вот ему так помогли. И с другой стороны, вот то, что куда мы ведем, то, что ты говоришь, ну, это по большому счету, это хорошо. То есть это общество, которое на созидание, на творчестве должно быть построено, на новых законах. Только мы сами, то есть это мы идем к светлому, скажем так, а вот какими путями нам идти, мы выбираем сами. То есть можно пойти вот все там, голову там двумя руками обнять, обреченно, брести туда там, да, там еще, еще. А можно действительно решать проблемы по мере в поступлении. Но нет, на данный момент эта проблема. Живи сегодняшним днем, завтра придет, откроется новая возможность, еще что-то придет там, познакомишься с кем-то, другая возможность. И ты этот путь должен пройти. То, мы проходим этот путь к этому новому обществу, мы должны выбрать его сам, каждый из нас. Но ну, мне так кажется, и выбрать, вот с каким настроем его прожить, по большому счету. Ну... А, абсолютно, я с тобой согласен, Олесенька. Я бы еще добавила следующее. На самом деле, для нас выбрали наиболее легкий путь а все говорили там третья мировая война атомная война но ну, представьте сейчас была бы разруха mm -hmm. вот просто представьте на вот маленький какой-то момент вот чтобы было вот все сейчас вот бабахнули это у вас нет ни интернета ни света ни еды люди начинают звереть отнимать еду друг у друга потому что мышление еще пока на уровне до да, инстинктов и что будет а у нас мы сидим в тепле, у нас все есть, у нас только выбор, вакцинироваться или не вакцинироваться, отдать себя в лапы там этих, да, и, соответственно, чтобы они сделали рабов или нет. То есть это выбор есть прекрасный, то есть нас вот, нас же не загоняют в стойло, хотя они будут это делать, то есть они, они волю сламливают для того, чтобы тебе дать предложение, от которого ты не сможешь отказаться, потому что ты уже, у тебя нету сил на это». И они дают тебе вот такой вот ну, минимальный пакет благ, это будет там, нам показали в прогрессе, очень интересное будущее. И даже вот ну, это не будет связано, то есть потом денег-то не будет у нас, кстати. У нас мало того, что, кстати, в прогрессе очень много про деньги мы спрашивали, там есть фишки такие, я сейчас одну фишку скажу. Чем больше нам сказали, нам тянуть нужно время и петлять. Потому что у них есть планы, если мы план этот сбиваем, соответственно, им нужно будет разрабатывать еще дополнение, и этот план увеличивается. Так вот, сейчас не надо отказываться от бумажных денег, сейчас все онлайн, а нам как можно больше нужно тянуть бумажные деньги. Если мы сейчас откажемся от бумажных денег, соответственно, там быстрее это в электронку, а потом у них другой замысел это сделать, без денег, а просто это будет система баллов. Определенно. И там это уже гораздо все жестче, то есть они же закручиваются жестче, жестче, жестче, и с этим будет гораздо тяжелее. И а, а как мы будем сорганизовываться в группы, и как мы будем вообще выходить, то есть, вот э, из этого, как мы будем свои какие-то придумать взаиморасчеты, пока это нам непонятно, мы еще не знаем. Но я всегда знаю, я всегда знаю. И, кстати, всегда с самого детства у меня всегда был внутри, всегда есть выход. Всегда. И я вот так это говорила, и у меня он всегда приходил. И нам будут давать инструменты, они уже даны. Например, я вот сейчас задалась вопросом, вспомнила как раз о горизонтальной консолидации, в которой описан вот этот алгоритм, на основании чего мы будем, наши вот группы единомышленников будут формироваться. И я сразу вспомнила про Топопову, пошла сегодня, почитала опять его, значит, вот эту вот теорию. И мне приходит тут же подтверждение, что оказывается с 56 -го года в Испании Баски, которых что сделали? изолировали Аст Испанию, они отделились, они сделали uh -huh. свой выбор. И они с 56 -го года, они э, сделали новую систему горизонтальной консолидации, это есть, есть прототип, там 100, по-моему, 70 э, промышленных предприятий, это корпорация, кооперативов, которые успешно работает на очень высоком уровне технологии, они и в нас участвуют и прочее, они сделали эту систему, где э, там нет управленца, там каждый управленец по очереди, там сколько-то времени он стоит, и там все знают, сколько зарплата, сколько, то есть там, там своя система социальная, кредитная, там свой банк, там все свое, вот оно образец есть, сейчас мурашки у меня вот с ног до головы есть, да? То есть в той системе, то есть, а вот как раз это вот, знаете, маленькие вот эти все вот нам а, инструменты, они уже даны были. То есть специально там этот народ, они такие воли, э, ну, свободные, а им нужна вот эта свобода, да. Им специально делают такие условия, чтобы они прошли этот путь, а потом этот э, модель мы могли бы взять уже для большого количества людей. И это будет. Ребята, нам этого не избежать, это, это прописано в, в звездах, это прописано в нашем эволюционном росте, к этому мы придем, к этому объединению на другом уровне. А вот как мы это, как быстро мы это сделаем, как мы это, вот наша задача тянуть время, пока чтобы у нас была, мы хотя бы, знаете, немножко стрепенулись. Так, что-то нужно делать, с кем, где, объединяется, вот они люди, как ты говоришь, все объединяются, да, передача информации сразу, да, той нужной, которой что, где, как, объединились, смотрим, и поступательно те шаги мы с ними начинаем да, мы немножко опаздываем, потому что у них-то было запланировано за сколько, это не один десяток лет, причем мне моя... Знакомая, она говорит, ты знаешь, говорит, а она в Советском Союзе еще была, говорит, ее муж был в правительстве очень большой шишкой. И 35 лет тому назад, когда она была замужем, за ним потом она развелась, он ей сказал, говорит, 35 лет тому назад, ты знаешь, готовят людей к разделению. То есть на, они хотят сделать то есть очень богатых и рабов, которые будут за копейки, просто за копейки, вот то, что ему скажут, выполнять то, что там максимально, э, тебя никто спрашивает, устал, ты не устал, ты будешь делать то, что тебе сказали. Она еще на него смотрела хихикала, да, а, вот, пожалуйста, то есть этих планы у них давно, еще 10 лет там назад мне моя массажистка говорит, она была фельдшером и приезжала из центра там ее, как то адвокат, который там вместе с ним взаимодействовали, и там, говорит, она по секрету ей сказала, что 10 лет там назад уже было, планировалось это, говорит, будет сокращение населения, и первые, кто будут это делать, то есть, по сути, сокращать население, дальше говорит, кто? Говорит, медики. А она сама медик-фельдшера, она не поверила своему, говорит, да не может быть, говорит, так оно и будет. Планы были давно. А естественно, мы не планировали, у нас мы жили хорошо, мы купались в роскоши, комфорте, изобилие. Мои дорогие, здесь, сейчас, перед каждым нашим, у нас стоит выбор. Пожертвовать чем-то, и, кстати, вот в той э, горизонтальной консолидации ты всегда жертвуешь чем-то ради своего блага и блага общества. То есть сейчас, по сути своей, действительно, выбор будет перед каждым стоять, а что ты готов отдать, пожертвовать? Комфортом, не знаю, там, вот этими вот излишними благами, которые, собственно говоря, нас приучали и нас вот как раз в это рабство-то, да, втянули, да, вот это вот. Акцент на материальном, то есть это главные ценности нас и прочее. Так что, в принципе, все развивается так, как оно есть, и я бы сказала, что это даже по наилучшему сценарию, когда ты видишь вот эти все подсказки, и ты понимаешь, что ты… Вот главное быть в потоке. Вот когда ты в потоке, вот сейчас мурашки, да? Все складывается наилучшим образом. А вот этот поток, я говорю, прокачивает себя лучом вселенной, ты постоянно, ты идешь, он тебя защищает, он притягивает нужных людей, отталкивает вот этих всех, которые, да, ты живешь в другой жизни. Это другая какая-то параллельная реальность. Это реально так, мы говорим, слушай, где-то там у них что-то происходит, они там все страдают, а я говорю, у меня каждый день все хорошо, у меня все складывается наилучшим образом. То есть тот, кто а все это время, вот, вот возьму свои слова обратно, у нас не было времени, было у нас время, кто духовно развивался, кто, кто, да, кто вот на, разбирался в законах мироздания, выше, вот этих правилах, понимал, вот эту информацию накапливал, прокачивал себя, прорабатывал себя, выходил на уровень позитивного мышления, мышления возможностей, работал с эмоциями, вот он подготовлен, теперь ему легко, он просто понимает, зачем, куда идем. Что с этим делать, да, какие алгоритмы, что все рядом, все есть, и главное просто Вселенную попросить, то в потоке все будет складываться в твоей жизни лучшим образом. Ну, слушайте, а на нашей стороне, посмотрите, какие люди. Лучшие люди, по большому счету, думающие, они все на нашей стороне, вы посмотрите, да, кто на стороне их. Цифровики вот эти, которые они уже биороботы, я на них смотрю, мне иногда кажется, что они уже биороботы зачипированы. А кто на нашей Есть стороне? Такое. Ну, самые лучшие умы, светлые головы. Ну, согласитесь, они все на нашей стороне, умнейшие. Поэтому я думаю, светлые я, души, да. Да, светлые души. И ни, ни один искусственный интеллект против нас ничего сделать не сможет на самом деле. Вот. Да, сейчас еще немножко добавлю. Причем, знаете, какая штука такая интересная? Ведь все их технологии, которые они разрабатывают, им большое спасибо, большой благодарность им, большой любовь им они разрабатывают для нас. Я серьезно говорю, то есть у них задача разработать технологии, только они используют, ведь любая технология, ее нельзя бояться, это просто, как, допустим, нож у хирурга, он лечит им, да, он режет там специально, а нож у разбойника, естественно, он калечит и отбирает там блага. Так вот, а все эти технологии разрабатываются ими, это, это как бы, да, техногенная вот эта цивилизация, она берет на себя тоже обязательство, да, передать нам эти технологии, да, через вот такой вот интересный опыт, да. И когда ты понимаешь, что все эти технологии, они разрабатывают, да, ребятки, это классно, да разрабатывайте. Вы потом просто, представьте, что если СМИ будет использоваться, то есть кем? светными людьми, да, для просвещения, для радости, донесения вот этой вот информации. Да через месяц все будут здоровые, все будут в позитиве, будут образовываться и будет правильный. У нас как вот, в Советском Союзе тоже была своя такая, ну, как бы изоляция, но это... Там все было хорошо, там, там посеяли, там посадили, там все у нас прекрасно. Да, не было вот этого развлеку, но сам смысл-то у нас психическое здоровье у людей было очень высокое. Да? А, вот. И, кстати, в Советском Союзе тоже очень много технологий. Не просто так эта модель прокаталась на Советском Союзе. Не просто так. И там очень как раз вот этих технологий, горизонтальной консолидации заложено много. Да, мы это прочувствовали. Слушай, а -то, Оказывается, тогда мы жили про коммунизм. Сейчас многие стали вспоминать, как хорошо, да, было, и так далее. Переоценка такая, кстати. А я по поводу технологий, вот этих, вот я пересмотрела, когда Ковальчука послушал, потом посмотрела Мертвый сезон, ну, вот как бы, да, там еще впереди разведчик. И там, вот то, что они, кстати, задумывали это давно. Но сам факт, что получается, что в советском-то фильме там победила ну, как там по реальным, да, этим событиям, как победила добро, когда человек, вот там, барионец, шикарно играет, когда он, ну, как бы, готов сидеть там в тюрьме, то есть он не слушает злу вот он это самое люди рискуют жизнь добровольно вот ради человечества и они побеждают на самом деле то есть вот кстати у нас совершенно по-другому это все подавалось в итоге да и нас воспитывали да. то есть и, и все равно они победили да и он говорит я да лучше здесь поразмышляю посижу там в, этой, в тюрьме там да не, не буду служить и то есть, и они побеждают реальные и реальный риск же было, это все реально так вот было, но смысл в том, что совершенно другая психология, другая у человека была, вроде бы нам говорили, что мы там э, говорили, были были неверующие и так далее, но это, это видимо, все-таки было не совсем так, потому что, да, человек идет и служит высшим, вот все вот эти вот наши разведчики там и все это, и добро победило в конечном итоге, там. Да. Я как-то анализировала… Я как-то анализировала, что же в Советском Союзе ну, меня привлекает. Например, Задорно рассмотрел он говорит, что на ну, Советском Союзе было много чего хорошего, но на стоматологу советскому я бы не пошел бы. Да? <laughs> то есть, новые технологии. Да, новые технологии. Но а я вот думала, коллективизм, вот то, что как бы, вот то, что, вот то, что, я думаю, что зачем будущее, вот то, что у нас все время, вот это эго наше растили, да, там, потребительствами и так далее, нас же постоянно разъединяли. А вот этот наш коллективизм, я думаю, что за ним будущее. Когда ты понимаешь, что Общее, выше частного, это вот вроде да. пафосно, а на самом деле это суть, потому что тогда человек понимает, что он живет не только ради себя, это вот, ну, это выше какие-то идеалы, которые были в Советском Союзе. Я думаю, что... выйти, выйти. Это, это, вот, вот те дети, я недавно смотрела эксперимент, украинской телевидение в 70-х годах делала, взяли класс. И, значит, детей в тир какой-то им сделали такой, говорили, левая и правая мишень. Если ты стреляешь в левую мишень, то ты себе рубль забираешь, а если в правую мишень, то этот рубль идет на благо класса. Ну и делали такую фишку, психолог делал, говорит, когда он подходил, ребенок с этим, он был один в этом тире, запускали по одному, и левая мишень загорала, она говорит, когда ты подойдешь, загорится лампочки, Перед тобой одноклассники куда стреляли? Ты поймешь, ну куда уже стреляли перед тобой? И загоралась всегда левая мишень, специально лампочки загорались левой мишень, как бы для себя все стреляли до него. И у ребенка был такой психологический выбор. Ну, все стреляли же себе, рубль забрали, ну вот что делать? И показывали, вот это, мечется туда-сюда, и все равно стреляет вправо. И самое интересное, что вот эти 9-70-х годов, почти 90%, когда проанализировали потом, они выстрелили вправо и мешали. Хотя до да, них как бы все стреляли влево, они все пошли на благо класса. То есть вот это вот, пока вот этот коллективизм в нас растили, я думаю, что мы... Мы были, вот какой-то... Это была непобедимость. Это да, была непобедимость, да, потому что ни одну войну было... Великой Отечественной мы бы не выиграли. Вот. Там был Люди интеллигент, наступили священник наступили, да? в одном окопе, еще что-то. Вот этот коллективизм, вот когда его разрушили в 80-х годах, начали это эго растить вот этим потребительством, и там, с Запада все то тянули, уже все все было разрушено. И я думаю, что мы настолько индивидуализма наелись уже, что мы, мы соскучились по этому коллективизму, вот даже ему рады. Ой, я, знаете, добавлю, девчонки, у меня просто тоже прям опыт свой. Когда ты просто знаешь, опять же, правила грамморознания, то ты выберешь как раз вот ту правильную мишень. Вот представьте, ребенок взял, допустим, он, ему дали денежку, ну, там, не знаю, там, 100 рублей. Сколько он на нее купит? Ну, чего он там? Он что-то одно, он себе. А если все ребята на класс, да, они все скинулись, представляете, это шведский стол, где ты ходишь и выбираешь это, это, это, это и это. Это вот она, в чем фишка, этот смысл. Очень, Олеся, хороший пример, ты вот это привела. И у нас был, и э, э, это аксиома высших э, правил мироздания, когда ты жертвуешь ради, значит, коллектива, но этот коллектив должен быть на одном вот это мировоззрении. Вот это очень важно, а не том коллективе, когда вы все отдали и тебе, шишь тебе с маслом, потому что ты... И тому вообще нельзя было там, коллективу помогать, потому что они работают нам на другие силы. А, вот. И когда ты а, вносишь вот эту свою лепту, то вселенная тебе обязательно, неважно через кого, через этих людей, через другую ситуацию, она даст тебе в несколько раз больше. Это аксиома выше законов мироздания. И он, у меня случай, другой вот такой пример был, показательный очень для всей группы. У меня тренинг был в Джанхоте. Регрессии прошлой жизни, каждый год он там проходит, и там у нас в конце всегда было, мы собирались в кафе, и мы все, я говорю, ребят, давайте все скинемся по какой-то сумме и, соответственно, вместе закажем пиццы, компоты, в общем, что будет, то и будем все вместе есть. И там одна девочка очень жадная, там она прям тренинги проходила, как там вообще там кого-то накалывать, там что-то делать, ну, в общем, там как-то все экономить и все вот, вот прочее, прочее. И она говорит, нет, нет, нет, я, она с ребенком была, и я, говорит, сама вот мы купим там сами, короче, вот ну, там, мне типа 500 рублей, это дорого, она там что-то заказала на 380 рублей, что ли, какую-то маленькую пиццу маргариту и какой-то под своему ребенку. Ну, что-то вот, ну, чуть дешевле, чем наши общей суммы. И мы сидим, значит, балдеем, там все. И в конце... Полина, камера пропала. Угу, да, сейчас, да, это там телефончик у меня был. И в конце у одна, а у нас такая была еще игра на тренинге «Тайный друг». То есть он тебе делает какое-то добро, но не говорит о том, это приучение, а, кстати. А, вот. санта у нас на работе такое делали, тоже классно. Да, да, да. И, то есть ты не говоришь, кто это. И в конце говорят, а я иду оплачивать счет там, да, и говорят, а уже ваш счет оплатили. Я говорю, подождите, кто, когда? Говорит, это «Тайный друг» у вас оплатил этот счет. И я выхожу и говорю, ребята, говорю, «Тайный друг нам оплатил нам вот это, да». Вы представляете, и тут вот надо было видеть лицо вот той женщины. Понимаете? Она все поняла, наверное, а может быть нет, да? Но это был очень хороший пример, на самом деле, того, что... Мы теряем больше, вот, картинку хорошую я видела в свое время, я ее как-то давно, но и не сохранила, но даже можно заказать, чтобы нарисовали. Стоит ребенок, но в виде человек, человека, то есть вот человек-ребенок, и он держит конфетку, одну конфетку вот так вот держит он, да? и стоит такой высокий-высокий, бог творит, значит, и вот с бородкой, и он, значит, протягивает ручку и просит у него эту конфетку, но за спиной у него мешок, с конфетами, очень много. И он типа, ну дай, да. А тот вот так зажал. А смысл то, что если он даст, то этот отдаст ему мешок конфет. И вот люди просто в это не верят. Вот mm -hmm. они просто, вот это вот им жалко там. Uh, уйти с работы, где тебя заставляют вакцинировать. Как же? Ты что, конфетка-то? Хотя через некоторое время ты уже будешь мертвый, зачем тебе эта работа, непонятно. Или там больной как минимум. Ну вот э, смысл… Вот, ну, ну нужно просто это вера, вера, уверование в то, что это действительно работает. Но Это выбор опять каждого человека. Это довериться вселенной. Я говорю на самом деле, если ты доверяешь вот, тому, что ничего плохого с тобой не случится, а все будет хорошо, это тогда работает. А вот когда этот я всегда привожу пример, как иконку на машину клеют, да? это вот шкурный какой-то такой интерес, но вот задобриться, задружиться со вселенной, это не работает. вот так Либо ты действительно вот как-то в глубине души веришь, что это на самом деле вот будет вот так хорошо, и тогда не страшно уйти с работы, там, развестись, или еще что-то переехать. Потому что ты знаешь, что ну, все будет по самому лучшему пути, который тебе только возможен. Тогда это работает. А вот эти вот шкурные интересики, так задружиться, там задобриться, так жертвочки такие, не работает. Я бы добавила, знаешь, как это я это называю? Люди на третьем D измерении сознания, они пытаются защититься, это как обереги, защититься от неприятностей. А что такое неприятность? Мы уже это говорили. Это обучение. Это просто урок, который ты сам пришел сюда делать. И вот, вот эта вот э, защита <сих> <это> обучения, <сих> она, собственно говоря, ни к чему не приводит. Тебя все равно заставят обучаться. Или ты сам, как говорю, я сама, сама, сама, ребята, я, я все поняла, я все сама. <сих> да, вот. Так что да, это нужно вот в голове вот здесь вот понимать, понимать вот эти знания, которые, э, то есть э, очень важно знания вывести на уровень понимания прибавить туда обязательно духовности. Духовность – это как раз вот познание законов взаимодействия с тонким планом, познание себя, познание всех этих вот структур, как это происходит. И когда ты добавляешь еще действие в свою жизнь, то есть ты дальше это знание, когда вывел на уровне понимания, зачем, для чего, как это происходит, сами процессы, ты уже начинаешь действовать, и все. И ты вот в этом потоке постоянно. То есть ты хочешь вот прям... Вот она защита, то вот этот вот поток, да, если уж на то пошло такими оперировать словами. Но это, это просто ты в потоке, который вычищ... вытесняет все, что вот темное. Это... Ты в другом состоянии, ты в другом измерении находишься. Это просто кайф, когда каждый... Неважно, что происходит в твоей жизни. Ну, и вот чуть... еще то, что мы уже говорили, вот повторю, и самое главное не забегать вперед. Вот, вот да. мелкими шажочками не надо пугать себя заранее, вот, что будет вот через там, неделю, через месяц, через год, да тысячу раз все поменяется и так не будет, как мы сейчас планируем. В любом случае, думать о хорошем, думать то, что все будет хорошо, там, например, с... Ну, создавайте, да. потому что квантовая да. физика работает так. Мы сначала да. подумали, и потом она уже становится на материальном плане вот так вот, как мы подумали. Сколько раз каждый из нас и до всех этих вещей, да, все это флешмоба, сколько раз мы себя сами ловили. Но вот я таки знал, что так будет, когда плохое. Мы уже заранее спрогнозировали тебе это плохо, да. а потом удивляемся, что оно происходит. Да, мы же уже сами в это спрогнозировали, поверили, прожили. Запустили. Просто, это, запустили. Да. А потом да, да, удивляемся, еще, я, еще и обижаемся, что, ё-моё, да вот как это так, я так и знал. Да, да. Да. Я тоже я еще... Я думаю, что... что это вот работает вот так вот, вот именно так, мы запускаем да. программу, сами запускаем, никто за нас не решает, потому что вот это все нейтрально на самом деле, вся эта вселенная к нам, мы, мы сами всю вот эту вот оценку сюда несем. Это точно. То, что очень важно сейчас работать на тонком плане тоже. Понимать, вот еще раз говорю, знание на уровень понимания вывести, что как это работает, да. И я вот в своем марафоне трехдневном как раз и по, про формирование а будущее тоже об этом говорю. Чем больше людей будут думать в позитивном ключе и вообще перестать думать, что это плохо. Вот, вот начнем мы с этого. Вот все, там есть великий замысел, да, и есть процесс обучения. И ты по-другому, просто это поменять свои отношения. И нужно следующий момент помнить, что в процессе э, сложных систем да, всегда э, стоят очень простые механизмы. Вот шажочек за шажочком, вот эти простые схемы, они работают, люди ждут каких-то Сложных моментов. Вот что это должно быть что-то такое, и вот оно это сработает. вот Потому что я же 20 лет мучился, от обиды, да, и э, там это же не поможет, если я там напишу письмо благодарности. У меня, кстати, вот тут я сейчас к клиентке говорю, вот начни писать письмо благодарности, да своим э, жестким учителям, там, обидчикам, все такое, чтобы ты вышла сейчас на другой уровень вибрации, там, со здоровьем, задача серьезные проблемы. Вот, я говорю, только пиши, благодарю за и конкретно что-то. И вот она, значит, пишет, я проверяю там ее вот домашнее задание выполнено, напишет, значит, благодарю там такого-то, такого, за то, что он мне, я, я обиделась на нем за то, что он не дал мне деньги, а потом выяснил, что вообще эта машина была плохая, мы бы купили, сейчас пострадали. страдали. И она понимает, слушай, а чужие я на него обижаюсь-то вообще, слушай, это ж мне ангел прислал, там ангела прислали, чтобы он там не помог. Вот это вот, да, вот это, мы опять же входим в это глубинное понимание. Да мы все с этим сталкивались. Когда-то я тоже занимала там большую должность, да, на работе, такой чиновничей конторе, и думала, все, господи, я вот за нее вцепилась в эту работу, у меня еще и мама там, как, даже не вздумай уходить, это такая хорошая должность, это такая большая там, все промывала мне мозги. А я, у нас поменялся руководитель, но ну, я понимала, что я с ним не сработаю. Он у меня просто выживал из коллектива. Ну, вот просто вот так вот. Я ему была конкурентом, как я понимаю. А я так переживала поначалу, а потом вот просто думаю: даю-мой, не останусь я без работы. Как раз мой папа пошел на пенсию, говорит, давай мы фирму собственную какую-то сделаем, да и все. Ну, так и сделаем. Говорит, я тогда весной увольняюсь, не буду а больше здесь мучиться. Я пришла этому руководителю, сказала честно, меня так отпустила. Потом сказала маме, мама, ой, ну может быть зря, может быть как бы сработались. Я говорю, нет, нет, нет, не хочу. И вот мы создали с, с отцом фирму, и мама потом работала, и брат, и мы все. Я, это были мои самые такие вот счастливые какие-то вот годы, когда мы вместе работали, мы и денег заработали, оно как-то вот возможности стало, ну целое, вот так. Но на тот момент, думаю, боже, как хорошо, что мне не было вот даже мысли остаться, мучиться, терпеть, это не жизнь. Вот риск какой-то, рискнула, вот возможность, и все хорошо. Вот Анфетку я... отдал? Да, я вот на него, да, да, да. Я на него тогда обижалась, а потом чуть-чуть думаю, боже, да ему надо спасибо сказать, потому что да. бы, я бы, пришел бы хороший, я бы и дальше там сидела бы за эту оклад. Конечно, доклад. конечно. Мне, знаешь, одно время я рассказывала свою историю, у меня очень, кто знает мою историю, я 30 лет сидела в кармическом браке, очень жестком, там, где полностью подавляли мою волю, свободу и прочие-прочие вещи. И рассказываю, значит, своему такому знакомому, а он в нашей теме, и он мне, фразу просто, она мне запомнилась, и я теперь ее использую, это его авторство. И он говорит, слушай, как же тебе повезло, это ж награда, это ж награда, это... И вот это но это действительно так. Именно благодаря тому, что я сидела 30 лет вот в этом, да, я стала хорошим специалистом, мне это вывело в психологию, я стала очень хорошим экспертом в своем а, сегменте. Я написала, я столько изучала, я 15 лет сидела, изучала эзотерические труды разных направлений мировоззрения, психологии, этологии, нейрофизиологии. А? Ну, в процессе нахождения вот в этом браке. Кажется. Да, да, да. А это, знаете, какой классный к нам прелесть, какой-то Надо было сразу. Вот. А когда, кстати, у меня в карте было написано, я потом это, когда стала астрологом, изучала, что у меня в карте было прописано, что я должна была в этом задаче пробыть какое-то время. И такое же заточение там и было. У Морозова он сидел, да, и многие даже вот физики, когда там они сидели, их в ГУЛАГ сажали, да, они там разрабатывали что-то. То есть это такой был процесс созревания обязательно. Как внутренний стержень во мне вращивались вот эти знания, то есть мне вот по сути свои потом создали такие условия даже внутри, что последние 10 лет я просто сидела, мне максимально создали, чтобы я изучала, чтобы я эти знания как-то систематизировала и потом доносила до людей. И уже потом я вышла на свое предназначение. Понимаете, вот это... это, это и вот сейчас что происходит, это я, по сути, своей, вот могу сказать ту же фразу. Это великое благо, это великая награда быть в это время, быть в этих... в этих всех состояниях, что происходит сейчас, и действительно, проявить себя. И это действительно вот сейчас выбор перед каждым. То ли испугаться и уйти на второй круг с но кто-то и должен это сделать, не все должны туда пройти. Дальше это естественный путь эволюции души, потому что кто-то приходит молоденький совсем душ, им просто нужно пройти этот путь и получить эмоции, все, и это их выбор, и отпустить их. А кто-то должен пойти дальше, то есть вот градация наша душа она большая. Где-то там молодые души, совсем молодые, есть там вообще там ясли, детский сад, школьники, есть школьники постарше, есть там в том институте по уровню мышления, я имею в виду. Да? Это ну Вы никак не запихнете в человека, если у него душа еще не подготовлена, нет количества набора информации и опыта. А у, у него вот этого щелчка не произойдет, как бы мы не хотели причинить ему добро очухаться, осознать и сделать правильный выбор. То есть мы максимально должны помогать им, то, что мы можем, да, в то же время понимать, что есть определенные законы развития человеческого сознания и души. И вы ничего здесь не сделаете, если только вот, ну, не напортачите, не навредите. Здесь очень важно вот так вот. Очень-очень тонкая грань. Это тонкая грань взаимодействия с теми душами, которые выбирают другой путь. Но мы максимально должны осветить их, и выбор все равно за ними. И мы принять должны этот выбор, как бы нам не было это тяжело. У Элины вопрос у тебя по состояниям, которые сейчас там у многих стран себя чувствуют. Я думаю, тоже mm -hmm. важный вопрос. Да. да. Такое, ну, что сейчас часто состояние бывает ну, провалов ну, в памяти, сонливости, усталости, проблемы там, с концентрацией невозможно сосредоточиться, но это это, вот, это сейчас массовое явление такого, вопроса. Да, вопрос и очень многие, ну, это просто отмечают, и с чем это связано? С одной стороны появляется информация, что это связано с переходом и вибрациями и тому подобное, и такие же описывают состояние как воздействие, опять-таки кто-то выше, кто-то химтрейлов, да, ну то есть вот что это такое на самом деле, и на, на но это очень похоже, ну и на влияние вот опять же да технологий там и воды, и пси-технологии, вот что это что это на самом деле такое, либо это и то, и другое, и как из этого, потому что на самом деле, ну, вот часть из этого давно на самом деле уже да, ощущается, и достаточно, ну, бывает достаточно дискомфортно, потому что ты, ну, условно говоря, забываешь, а вот что-то там слушаешь даже вот так, как твои какие-то вещи, то есть что-то слушаешь, такое действительно важное, ты думаешь, вот, и тебя прям цепляют, и ты потом раз, понимаешь, что ты все забыл, ну, то есть, вот это, и плюс состояние, когда нет энергии, на самом деле, ну, такое вот, в общем, что с этим в итоге делать, с чем это связано, вот так. Да. Ну, это действительно влияние, как и говорила, идет борьба за наше сознание, и тут все средства хороши, они используют, значит, еда, как вот сейчас мне одна девочка пришла, говорит, написала в директе, в инстаграм, говорит, у Полина ужас, еду отравляют, ну, вообще, это не секрет, давно на ее травит, все эти колы, все это химические добавки, усилители вкуса, все это, соответственно, заложено в этом, да? То есть нужно уже давно, почему человечество уже максимально, да, как созревать, что нужно понимать, что переходит на здоровое питание, да? и это очень хорошо. То есть питание, да, все вот эта атмосфера, да, атмосфера прежде всего энергоинформационная, то есть, если вот это СМИ морок человек смотрит, соответственно, ему вот эту программу понакидают, энергию с него скачают. Извините, какая тебе энергия тут. Да? Отравленная еда, то есть беспорядочная вот эта еда. Во многих городах воду хлорируют, это тоже чистейший яд. Если там этот передос, то там вообще-то тоже травля идет. И воздух, это, соответственно, были химтрейлеры. Кстати, хорошая новость, их уже, в принципе, все это на тонком плане, оно уже практически этого нету. То есть все, кто там был, и даже есть такая новость, что, в принципе, уже да, не было у нас там, то есть уже нету этих вылетов. Там, Если есть редкие вылеты, то с этими людьми, значит, которые это делают, то есть расправляются очень быстро с ними и с их потомками. Это, кстати, тоже нужно это понимать, и поэтому я говорю, нужно не только себя чистить, но и свой род. Поэтому здесь что у нас еще? СМИ убрать из своей жизни. Питание хорошее. Да? Физическая прокачка своего тела обязательно. Это массажи желательно, если есть возможности. Опять же, если вы в потоке, вам дастся человек практически ну, там, за бартер или за что-то, вам возможность будет обязательно. Главное, в голове своей расширить, что это так. Физическая обязательная нагрузка нужна, это упражнение. Некоторые говорят, я целый день бегаю, и я, типа, мне еще гимнастика. Не сравнивайте это одно с другим. Это разные вещи. Поэтому здесь, если 15-20 минут в день здоровую гимнастикой пробежки или ходьбы на свежем воздухе, то, соответственно, это хорошо. Второе, сейчас объясню, чем это хорошо. Чтобы это понимали, не просто, типа, это здорово, это движение в жизни, если физика сейчас, у многих физика просто не подготовлена по пропусканию вот, вибраций вот этих молодых, очень достаточно мощных и сильных. Просто закупорки на уровне физики. Мышцы забиты, лимфатическая система стоит болото на кишечник там отравлен, он там забит вообще непонятно что, там паразитами и прочими такими вещами, поэтому здесь нужна чистка полностью кишечника, нужна физическая нагрузка, чтобы и массаж, чтобы разбивать все это, лимфу угнать, и чтобы у нас мышцы были мягкие, эластичные, чтобы энергия проходила. То есть здесь это комплекс, это вот, ну, кто это понимает сейчас, они это делают, они большие молодцы. Как я сказала, убрать СМИ, чистая еда и вот вера в светлое будущее формировать свой событийный поток работать с, очищ... с лучом вселенной опять же мы очищаемся и мы наполняемся этой энергией вам дается за... для жизнедеятельности а так вот это вот нет энергии это значит слив идет энергия то есть поймите что нам каждый день по сути своей выдается порция энергии просто вам как априори вот то что вы здесь вам выдается она то есть мы сами решаем осознанно неосознанно куда мы ее сливаем то ли мы вот этот негатив смотрим, подключаемся и сток на скандалы какие-то, на какие-то разборки, на, не знаю, там еще там какую-то, на неприятные вещи, переживания многочисленные мексиканские сериалы в голове. То есть, если мы на это тратим, то, естественно, сил никаких не хватает вообще ни на что. А по поводу запоминания, я бы так сказала, когда вы что-то кого-то слушаете, берите ручку и тезисы выписываете, то ли человека, то ли ваше озарение сознания. И когда вы потом начинаете просто смотреть, что вы про, значит, написали, у вас начинает как бы открываться картинка. О, тезис такой, да, раз, и вы вспомнили о чем это. То есть нас это учили просто в университете практической психологии, как писать статьи. Да, Вот Олеся, может быть, тоже мне скажет, что да, любую статью можно законспектировать, как ее запоминать правильно. То есть ты взял ее, тезисы прописал, да, и, соответственно, у тебя сразу вот объем начинает, Всплывать. Я И до сих пор видео так смотрю, я любой видеоролик, я смотрю, вот, <с, <с, с блокнотом я пишу. Да. <с> я то же самое. Знаешь, наш мозг не, пред, не предрасположен для архива а, всех вот этих знаний, да, он должен оперировать знаниями очень хорошо. И вот у тебя есть, ну, ага, вот это, вот это. Это большая ошибка, кстати, не ошибка, это не ошибка, это специально все запланировано. Почему детей этому, их учат запоминать большой объем информации, а мозг не приспособен, не забивает голову не тем, то есть файлы, да пустые. А нужно чем? Надо ну, учить ребенка, чтобы он искал информацию. То есть, хоп, у него есть веревочка, за которую он дернул, и у него раскрылся там полный какой-то да, доступ к этой информации, когда ему что-то нужно. То есть, это ну, такой серьезный достаточно навык. И плюс, конечно, экспертности, навыку надо любому дельному учиться. Чтобы это было потом было... Была польза от себя в пятом измерении, то есть каждый человек, как я говорила, это носитель некой, неких знаний и информации, и чем больше вы эксперт в какой-то данной информации, тем вы больше будете цениться, тем больше вы будете, ну, не то, даже благ больше получать, но вы будете вот прям в любом месте, вы будете, вам будут рады, у вас будет все, что вам нужно для вашей деятельности, вот и все, вот. Вот куда не пойди, и там, и там, и там. Вот сейчас возьми, например, да, любого продавца. Какой у него навык? Что? Что-то продавать? Ну, может быть, но дело в том, что в, в том измерении, где там у нас уже будут другие вещи, там не нужно будет продажником быть. Нет, не будет этой профессии. Вот, и что он может предложить этому сообществу? Быстро, вот сейчас нужно быстро всем вкладывать деньги в то, чтобы они какой-то конкретно навык себе приобрели, экспертность какую-то в чем-то, и тогда вы будете вот этим ценным, ценным кадром вот в этой новой горизонтальной консолидации. а ну. Это очень важно. Во-первых, люди отвлекутся, то есть если да. ты начинаешь заниматься чем-то новым, голова начинает забиться, появляется образ будущего какого то то есть это, это уже шашки пошли, все, он отвлекся от этого морока, это на него же ничего не действует, это, это даже спасение для многих на самом деле. Это да, обязательно да. надо делать. Как думать, действительно, как вот сообразить, что мир поменяется, воздух продавать уже там не получится, да, какой-то там или еще что-то. Поэтому А там ничего не продавать, там все будет на да, да. тот шведский стол. Да, то есть да, там да, все да, скинулись, да. и ты берешь то, что тебе нужно. Это, это, это все блага будут распределены э, в таком порядке. То есть тебе будет доступ, я еще писала это в книгах правила «Игры мироздания», что тебе будет доступ ко всем благам, что тебе нужно. Но вот этого излишнего, вот это, дам, 25-я машина, тебе этого не будет. Но тебе, если надо доехать, ты доедешь. Если тебе нужно, чтобы нам что-то тебе там сделали в твоем доме, там нужно для твоей деятельности, тебе это сделают. То все это будет в разумных рамках и по функциональности распределено. еще, знаешь, хотела, чтобы ты повторила, вот за кадром прозвучало, что вот совет запасаться печатными нашими книгами, которые нас могут лишить в любой момент, по большому счету. И знаешь, еще чего вспомнила, недавно фильм смотрела какой-то в главной роли профессор, который с 80-х попал в наше время, и он пришел к студентам и говорит, и он им говорит, да у вас же все в вашем смартфоне, вот отбери у вас его, у вас же в мозгах ничего нет, а должно быть здесь, чтобы деятельность какая-то, крутилась там что-то, и тогда, говорит, созидание, а у нас же все в смартфоне, мы на самом деле, представьте, отрубили завтра свет или еще отлишили нас вот этого гаджета, у нас ничего нету, поэтому вот это важно очень, я думаю. Это, что ты хочешь сказать, это очень важно. Нам, нам показали в сеансе регрессии, как вот один из вариантов да, вот развития событий, я сейчас не могу полностью озвучить, что там нам показывали, да эту информацию нужно перепроверять, потому что для многих она будет людей неподготовленных, она пугающая. Ну вот, например, если бы теперь каждый бы просмотрел вот нашу вот эту запись встречи, я думаю, он уже бы не боялся этой информации, которую он получит. Я не знаю, просто ролик как у меня выйдет раньше, тех, скорее всего, наша наша беседа она выйдет раньше, чем потом следующие мои, как раз, под, вот те материалы, которые мы видели. Так вот, нам показали следующее: что все подготавливается к тому, во-первых, специально путается информация, она вбрасывается искаженной очень сильно, чтобы не было вот этого вот, доступа к технологиям к истинным знаниям. И как бы планируется. Ими следующее. Как вариант, это еще раз говорю, что Но к этому предпосылки есть, потому что сейчас они закрывают все источники порталы, издаются законы, где вообще хотят убрать образовательные программы. То есть вот любой человек, неважно там он кто, вот в России, по крайней мере, ты хочешь там рассказывать, как там… Акриловыми красками это значит работать, как ты там хочешь там печь что-то, как ты хочешь там баню построить, обучаешь, то есть обучающее дополнительное образование, оно подпадает под лицензию, а там, соответственно, тебе дадут эту лицензию или нет, неизвестно, то есть в рамках того, что вот как раз опять же, вот, ну, нас просто-напросто лишает вот этой информационной связи, да, и обмен знаниями, вот это вот самое главное. Нужно запасаться книгами, <смех> бумаги. Что это значит? То есть, а, если нас лишат вот это, а, кстати, сейчас многие библиотеки оцифровывают, и потом неизвестно, что с этими книгами вообще станет. Если вот оцифровку уберут, то, соответственно, все, вот этих знаний нет, они исчезают. Да? Просто можно все менять, получается, в оцифрованном виде. Да. Можно менять артефакты и все, условно говоря, да, вот какие-то вещи. Да, Цифры. и... Да, и нам показали, что у каждого человека как минимум должно быть энциклопедия. То есть из чего состоит органы человека? Какие-то инструкции, то есть энциклопедии самые простые, элементарные. То есть если, например, вот как баню построить, то это должно быть в какой-то брошюрке. Это должно быть в какой-то... Какой -то, то есть это не обязательно книги, это бумага должна быть. То есть это должна быть технология бумаги. Для чего? Например, если это будущее тех сообществ, которые будут, да? И у них не будет человека относительно этой информации, который может все это воспроизвести, да, то, соответственно у них хотя бы есть как построить баню как исцелять себя не с помощью таблеток потому что там допустим люди откажутся от вот этой химии химии фармацевтики то соответственно как излечить себя травами какие травки пошел вон да, в каждом дворе она растет там под ногами это кладезь здоровья как сделать там прочие какие-то технологии которые то есть все вот это вот эти инструкции они должны сохранены быть на бумаге нам показали вот это очень важно и как раз деньги мы спрашиваем куда вкладывать деньги один из вариантов вложение именно в себя для того чтобы ты получил новую специализацию прям конкретную где ты эксперт это вот опять же знание ты несешь эти знания носители вот этой информации или же второй вариант то есть если ты не знание ты, ты не можешь все себя сделать себе экспертом но вот эти вот все методички инструкции что как делать да они должны быть в бумаге Хотя бы тот человек, который вот это вот, сам эксперт, он хотя бы должен перенести все вот эти свои знания на бумаге, чтобы они были, да, и какие-то вот энциклопедии элементарные, Мне, меня, кстати, одна девочка написала, говорит, а я, говорит, не знаю, я, она просто мне сама рассказала, что она считалась с информацией, с пространством. И поделился, я говорю, ну мы тоже ходили прогрессы, нам показали, что книги нужно сохранить. Я говорю, а я-то думаю, что я с этими книжками таскаюсь. У меня, говорит, все энциклопедии, говорит, они лежат, и я все говорю, ну зачем? Говорит, нет, пусть лежат, ну, пусть лежат. И вот те, кто сохраняет это, это здорово. Ну и вот я тоже подумаю, надо и свои перевести, какие-то важные. Но книг-то у меня полно, но все равно столько материалов, столько технологий, нужно это как-то все перенести на бумагу. Вот. Кто услышит, тот поймет, о чем я. Ну, слушайте, но вспомните русскую мудрость. Что написано пером, то не вырубишь топором. <связываем> Возвращаемся к истокам своим, это же верно. Вообще, ну, по крайней здесь, мере, да. Очень такая содержательная, позитивная, информативная беседа у нас, мотивирующая, мне кажется, потому что мы говорили о вещах вроде бы, о том, что вот из СМИ льет на да, нас, но ну, совсем в другом ключе, и информация воспринимается, думаю, ну совсем по-другому. И нами, ну, я, я, думаю, думаю, что да. я думаю, тем, кто нас будет слушать. Огромное спасибо. Я хочу сказать, что нас так долго дурили и так настойчиво пытались нам привить какие-то ложные ценности, идеалы. И теперь у нас вообще другого выхода нет. Как только признать, что наша истинная ценность как человека – это осознанное развитие во всех направлениях. И тогда приходит и спокойствие, и равновешенность, устойчивость, и самое главное, бесстрашие перед завтрашним днем, согласованность внутреннего выбора и внешних событий. И тогда мы начинаем совпадать с собой по краям, я вот это так называю, когда окружающие тебе станут либо велики, либо на вырост, либо по размеру, но никак не малы. И, вот, и тогда появляются те чувства, с которыми можешь справиться, с которыми знаешь, что делать. Я хочу сказать огромное всем спасибо, Полине, потому что, ну, мое мнение только утвердилось, это светлый человек. И я хочу сказать, что даже эта передача, она заряжена на да. полиции. Мои дорогие, здесь такой поток, у меня уже, да, я не знаю, как вы чувствуете, но вот поток прям идет через голову, это прям наполнение идет, очень большой поток информации здесь через эту передачу. И многие, знаете, как, кто будет слушать, даже им это на уровне подсознания придет очень много этой информации. Это на самом деле так. И я рада, рада, что мы действительно сегодня встретились, с таким замечательным другим соединились, с порталом, этих светлых душ. Благодарю вас, мои дорогие, Олеся и... А солнышко у нас... Элина. Элина, я думаю, Эмилия или Элина. Илиночка, Солнышко, прости. Я тебе... Прости, да.